Всем привет! Это видео о том, как отключить автоматическое обновление Windows 10. Первый способ подходит для Windows 10 домашней, профессиональной и корпоративной версии. В поиске введите службы и запустите. Здесь находим центр обновления Windows и открываем его свойства. Нажимаем кнопку «Остановить» и выбираем тип запуска «Отключено». Далее нажимаем «Применить». Центр обновления Windows перестает работать. А обновление больше не загружается и не устанавливается автоматически. Второй способ. Подходит только для Windows 10 профессиональной и корпоративной версии. В поиски введите gpedit.msc и запустите. Открылся редактор локальной групповой политики. Переходим в конфигурации компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows, центр обновления Windows. Здесь открываем настройки автоматического обновления и устанавливаем «Отключено». Далее нажимаем «Применить». Третий способ. Вы можете использовать бесплатные программы для включения автоматического обновления Windows 10. Я покажу вам как это сделать на примере программы Win Updates Disabler, ссылка на программу будет в описании к этому ролику. Запускаем программу и отмечаем на вкладке Disable галочку напротив Disable Windows Updates и нажимаем Apply Now для применения изменений. Также при помощи этой программы вы можете отключить BrandMaur, защитник Windows и так далее. При желании можно включить все это обратно на вкладке Enable. И последнее. На тот случай, если какое-то из обновлений становилось некорректно, либо вы просто выборочно хотите удалить некоторые установленные обновления Windows 10, то для этого необходимо. Кликнуть правой кнопкой мыши по меню Пуск и выбрать из списка Программы и компоненты. Далее перейти на вкладку «Просмотр установленных обновлений». Сортируем по дате установки, нажав на заголовок «Установлено». После делаем клик правой кнопкой мыши по одному из обновлений, которые вы хотите удалить из системы, и нажимаем «Удалить». Подтверждаем. После перезагрузки системы изменения вступит в силу. На этом все. Надеюсь, данное видео будет для вас полезным.